здравствуйте мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю сегодня в выпуске так как же платить налоги в 2023 году хоровод поправок новогодний мрот новые уведомления по перс -данным, налоговый прогноз так как же платить налоги в 2023 году Пока, видимо, точного ответа на этот вопрос не знает никто. Промостраница по ЕНС на сайте налоговой службы размещена, однако официальных документов, регулирующих расчеты с бюджетом, пока не принято. Даже в своих письмах налоговая служба признает, что часть рассматриваемых новаций стоит отстрочить хотя бы до конца января. Хоровод поправок. Знакомьтесь с вновь принятыми поправками. В частности, откорректированы правила расчета больничных пособий. Сохранены на 2023 год размер и порядок уплаты взносов на травматизм. Продлен на год переходный период применения налоговыми агентами правил расчета НДФЛ по прогрессивной ставке к каждой налоговой базе. Новогодний МРОД. Официально утвержден МРОД на 2023 год 16 242 рубля. Соответственно, именно на эту величину необходимо опираться в следующем году при расчетах по оплате труда, определении сум пособий в связи с материнством по временной нетрудоспособности в ряде случаев применение пониженных страховых взносов МСП. Новые уведомления по персданным. Роскомнадзор наконец-то утвердил форму уведомлений об обработке персональных данных. Они действуют с 26 декабря 2022 года. Новые формы отличаются от прежних тем, что для каждой цели обработки в них нужно отдельно указывать способы обработки и правовое основание, категорию сведений и их субъектов, перечень действий с данными. Какие действия в связи с этим стоит совершить работодателям, операторам персональных данных? Об этом смотрите в нашем экспертном заключении «Организация работы с персональными данными». Налоговый прогноз. На платформе msp.rf запущен цифровой профиль предпринимателя. Теперь организации предпринимателей смогут быстрее получать подходящие меры поддержки. Вся информация будет автоматически поступать от государственных ведомств. Теперь для всех граждан доступны цифровые полисы ОМС. Для получения помощи в медицинской организации достаточно предъявить паспорт или свидетельство о рождении для детей до 14 лет. Наличие страхового полиса на бумаге или в виде пластиковой карты не обязательно. В Москве с 1 января 2023 года на 10% увеличатся размеры социальных, единовременных и ежемесячных выплат. Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 23 313 рублей в месяц.